Монитор Apple Cinema. Хочешь сохранить свое зрение, работая за компьютером, хочешь получать удовольствие от работы за компьютером, купи себе монитор Apple Cinema. Это не просто хороший монитор, это отличный монитор. За хорошим монитором я работал, это профессиональный монитор фирмы НЭК, графическая станция. Но сравнивать качество этих двух мониторов я даже не буду. Вот отойдут чуть подальше, чтобы захватить весь монитор. Размер диагонали 27 дюймов. Хорошо, что не купил тридцатку, ку потому что, чтобы работать, пришлось бы, наверное, крутить головой. Монитор очень легко регулируется по наклону, в зависимости от того, как вы сидите, как у вас падает цвет. Цвета настолько приятные, настолько нежные, но все, кто работал техникой Apple, прекрасно понимают, что это такое. Причем сейчас он подключен к стандартному компьютеру PC, то есть я получил то, что все время хотел, возможность работать. С своими любимыми программами, к которым привык, и получить качество картинки от фирмы Apple. У монитора шикарная встроенная камера. Я снял свою любимую Plagotech 920, ну, потому что ну, не нужно это совсем. У монитора встроенные колонки, ну, это, ж, это же Cinema. А звук ну просто потрясный. Небольшая демонстрация, чтобы не травмировать YouTube. Монитор встроенный блок питания, то есть никаких коробочек не валяется. И кабель также встроенный. Если на вашей карте есть разъем для мини-USB порта или зандербол, он еще так называется по-старому, то подключается без всяких переходников, но ну, как вот в моем случае. Подключим и все напрямую. Если у вас нет такого разъема, переходничок за 200 рублей и... Все прекрасно работает. Никаких настроек не надо для того, чтобы этот монитор работал. Все автоматически определяется и прекрасно работает. На момент записи этого ролика монитор стоит 15 тысяч рублей. Отправляется по России в любую точку транспортной компании. Детальное фото вашего монитора со всех сторон, спереди, сзади, будет в объявлении. Ссылка на него Найдете в описании. 15 тысяч, это, конечно, смешная сумма. Посмотрите, сколько примерно стоит техника Apple новая. И поймите, что это даром. Возникнут какие-то вопросы по подключению. Пишите, расскажу, помогу.